Это один из самых экстремальных аттракционов в мире. Мы собираем большую игрушку. Да еще какую игрушку? Это адская головоломка. Это самое сложное. Больше 200 тонн стали. На всей планете таких всего четыре. И самая сложная работа может быть сделана лишь вручную. И как мы это сделаем? Части будут изготовлены не на одном мегазаводе, а на двух, в двух странах, находящихся на разных концах земли. Пристегнитесь, прокатимся с ветерком. Мегазаводы. Суператтракцион. 360 метров чистого адреналина. Высоты, от которых стынет кровь. Глубины, от которых сердце замирает в груди. Максимальные перегрузки. А если этого вам мало... Все это придется проделывать дважды. Похоже, это самый страшный аттракцион из тех, что мы строили. Мы специализируемся в этой области, делаем все от замысла, первоначальных проектов, разработки, исследований до обслуживания. В этом мы уникальны. Добро пожаловать на знаменитый мегазавод «Векома Райтс» в Велдропе, Голландия. Чтобы узнать, что требуется для создания истинного ужаса в форме гигантского обратного бумеранга. От взмывающих ввысь башен до инновационного способа подниматься на них. От революционных тележек до головокружительной трассы. Этот аттракцион не для слабонервных и слабых желудков. И никто не знает о нем лучше, чем человек, который его создал. Мы собираем большую игрушку. Являясь одним из ведущих конструкторов компании, Стефан Хольтман зарабатывает на жизнь, пугая людей до смерти. Такое ощущение, что ты в реактивном истребителе. Таких ощущений не получить нигде. В мире нет такого симулятора или игры, где можно ощутить то же, что и на американских горках. Во всем мире существует лишь четыре таких аттракциона. И пятый скоро будет построен в китайском Шанхае, в парке аттракционов Джинджианг, где условия для строительства пугают так же, как и поездки на аттракционе. Во-первых, конструкторам необходимо втиснуть его на крошечный участок земли в центре парка развлечений. А географическое положение Шанхая представляет собой вторую проблему. Конструкторы должны позаботиться обо всем, от тайфунов до землетрясений. Безопасность представляет собой третью проблему. Нужно создать аттракцион, который пугает, но не причиняет травм. Расстояние ⁇ четвертая проблема. Нельзя собрать все в Голландии и просто отвезти в Китай. Только на изготовление конструкций трассы, разделенной на 37 огромных сегментов, потребуется 260 тонн стали. Перевозка обойдется слишком дорого. Поэтому голландским конструкторам необходимо преодолеть культурный барьер с китайскими инженерами, которые построят горки. Здесь вся мыня – он находится в полутора тысячах километров от Шанхая. Но это рядом по сравнению с Нидерландами. Это Векома Райтс Чина. Один из лучших заводов по постройке американских горок в стране. Эти квалифицированные специалисты по производству металлоконструкций – настоящие эксперты в создании американских горок. Но каждый аттракцион имеет свои уникальные особенности. Под контролем голландской команды они совершат со сталью нечто невероятное. И вскоре вы это увидите. В общей сложности этим инженерам придется построить более 300 метров трассы. Даже просто организовать всю логистику – настоящая головная боль. Планирование производства, оценка требуемой рабочей силы, подготовка оборудования. И необходимость удостовериться, что все детали будут собраны вовремя. Самая сложная часть постройки американских горок – это трасса. Каждая деталь должна подойти идеально. А эта трасса лишь усложняет дело. Гигантский перевернутый бумеранг – второе поколение другого аттракциона компании Викома Райтс» – первоначального бумеранга. Компания построила более 40 бумерангов по всему миру. Это самый успешный аттракцион за всю историю американских горок. Но один клиент хотел добавить нечто новое. Он заявил мне что-то вроде «Нам нужен новый аттракцион на основе бумеранга, но более зрелищный». «Вам придется что-то придумать». И мы придумали. Стефан придумал не просто что-то. Я уже создал множество горок, где тележки стоят на трассе. Нельзя ли все это перевернуть?» Глядя на эту часть, на вышку, я подумал, хорошо, она вертикальная, много места не занимает, возможно, от этого и будем отталкиваться. Конечно, всегда есть ограничения в виде норм безопасности, стандарты, приоритет номер один. И это зачастую убивает идею. Для конструкторов весь смысл в том, чтобы добиться предельного ужаса, не выходя за рамки безопасности. И чтобы с этим справиться, приходится подключать воображение в попытках создать нечто впечатляющее. И созданный им аттракцион действительно впечатляет. Этот гигантский перевернутый бумеранг – один из самых захватывающих аттракционов в мире. На всей планете их всего четыре. После Шанхая будет пять. С вершины вышки номер один вы ответственно падаете на 60 метров, прокатываетесь через кольцо «Кобры», делаете петлю, поднимаетесь на вышку номер два и отважно преодолеваете всю трассу во второй раз задом наперед. Острые ощущения усиливаются тем, что вы ускоряетесь почти с места до скорости на автобане за считанные секунды. Скорость на гигантском перевернутом бумеранге 26,2 метра в секунду, это 100 километров в час. Весь аттракцион — это 600 метров трассы вверх тормашками, три раза вперед и три раза назад. Всего шесть раз, что если учесть, насколько кратка трасса, делает эти горки самыми напряженными в мире. Чтобы посетители получили свой адреналин на столь маленькой площади, Стефану пришлось прибегнуть хитроумному решению. Кольцо Кобры. Это половина петли, за которой следует спиральный участок, и опять половина петли. Кажется, довольно просто, пока не перевернешь вверх ногами. Вот как получился гигантский перевернутый бумеранг. Вместо того, чтобы установить тележки на рельсы сверху, здесь состав двигается под ними, ставя весь аттракцион с ног на голову. Это заставило наших инженеров призадуматься, и как, черт побери, мы это сделаем. А вся мыня... Эта отчаянная конструкция станет проверкой для рабочих, которым придется все это строить. На создание этих горок потребуется 720 тонн стали. И это только для трассы и опор. Общий вес этого монстра достигает 875 тонн. Затем приходит время... Задачи Супермена – согнуть стальные балки, образующие трассу. Для каждого аттракциона приходится изготавливать свои углы наклона, повороты и радиус. Каждый изгиб состоит из переходов в другой изгиб. Эта машина начинает процесс изгибания. Отрезки стальной трубы укладываются между роликами, и машина берется за дело, медленно придавая стали нужную форму. За точностью процесса постоянно следят. Трасса состоит из четырех ключевых компонентов. Трубы. Рельсы, по которым движутся тележки, хребет, поддерживающий трассу в воздухе, поперечные связи, удерживающие рельсы вместе, и седла, на которых трасса стоит на колонных опорах. Когда все детали соединяются, секция трассы выглядит вот так. Для гигантского перевернутого бумеранга рабочим придется изготовить 37 таких секций. Пока в Китае трасса обретает очертания, в Голландии изготавливают сиденья. На родине испытательных стендов, лаборатории и профессиональных знаний Векома Райтс. Все начинается с конструирования. После создания компьютерной версии делается макет. Это пенопластовая модель новейшего сидения фирмы. По макету будет создана форма для создания прототипа. Затем наступает черед важного этапа – испытание сидения, чтобы убедиться в его безопасности. Тем временем на китайском мегазаводе из гибочной машины появляется труба. Но возможности машины ограничены. Эти трубы изогнуты, они должны изгибаться несколько раз, вот так. Эта труба изогнута в двух измерениях, но не вот так. Поэтому на этом этапе требуется рука человека Чтобы изогнуть сталь без мощи машин, рабочие используют простую физику Нагрев расширяет металл Форма трассы, конструкция, изгибание труб вот где в дело вступает мастерство специалиста. Для того, чтобы сделать эти плавные переходы и плавные изгибы труб, для обеспечения плавной езды требуется многолетний опыт. Все эти рабочие не имели опыта изготовления подобных трасс. Они проходили обучение у специалиста компании Викома. Все обучались около 4 лет, чтобы приобрести умения и знания, необходимые для работы с подобными инструментами. После нагревания и изгибания трубы они используют следующий принцип. Охлаждение сжимает металл. Вода ускоряет процесс. Можно остужать и на воздухе, но потребуется 2 или 3 дня, а с использованием воды 2 или 3 часа. Все время производства деталей рабочие постоянно проверяют и перепроверяют свою работу. Потому что ошибки здесь недопустимы. Это приятная часть. Мне нравится. Как все сиденья, разработанные Виком Райт, сиденья прототипы для гигантского перевернутого бумеранга проходят тщательное тестирование. Здесь, в Голландии, специалистам необходимо определить безопасную зону седока. Компьютерная модель показывает нам все, поэтому мы просим пассажиров сесть в кресло и, например, вытянуться как можно дальше. Тогда мы измеряем и сопоставляем с нашей теоретической моделью, соответствует ли эта длина тому, что мы нарисовали на компьютере или нет. Звучит рутинно, но это жизненно важно, когда на аттракционе вы проноситесь мимо элементов его конструкции. Инженеры называют эту безопасную зону, расстояние от пассажиров до конструкции аттракциона, пузырем. Мы представляем это как пузырь вокруг людей. И внутри этого пузыря они могут вытягивать руки так, что внутри пузыря ни за что не заденут. Это постоянный цикл тестирования и доработки. Внимание уделяется каждому сантиметру трассы. На трассе есть подкосы. и вы можете видеть, что этот пассажир достаточно высок, что может дотянуться до подкоса, что не допускается, потому что это чревато травмами. В подобном случае нам придется переработать этот элемент, опустить его так, чтобы существовал достаточный просвет, и такой ситуации не случилось бы. Но хороший конструктор следит, чтобы безопасная зона была как можно уже, чтобы поездка захватывала дух. Если вы работаете с узкой зоной безопасности, вы постоянно думаете, что на такой скорости не впишетесь в следующий поворот. Но это только подстегивает веселье. Такие эффекты добавляют аттракционно новые измерения, усиливают восприятие скорости и острых ощущений. Когда вы летите по трассе на скорости в 100 км в час, столкнуться с ошибкой не хочется. Поэтому тщательные тестирования проходят не только сидения. Трасса также требует высокой точности. Чтобы убедиться в том, что они достигли заданных изгибов, китайские рабочие переносят трубу на специальный стапель для проверки с помощью одних лишь стромодных отвесов и отметок, сделанных мелом. Прежде чем собрать стапель, рабочие наносят чертеж на пол. Это мастерская, смесь математики и опыта. Когда эти парни закончат, это инженерное граффити будет точным отражением положений и размеров этого сегмента трассы. Стапель, на которой будет установлена рама, собирается в соответствии с чертежом на полу. Отвесы размещаются по всей длине рельса. Каждый должен точно совпасть с отметками если хоть один отвес попадет мимо цели сгибание продолжится это очень трудная работа особенно в том что касается нагрева сколько его требуется в каких местах он осуществляется требуется много терпения но когда трубы наконец обретают нужную форму рабочие приступают к привариванию поперечных связей эти связи соединяют рельсы друг с другом. После того, как все стыки приварены, наступает время для еще одной проверки точности работ. Проверки наклона. Повороты на американских горках требуют наклона по той же причине, по которой и дороги, для комфорта и безопасности. Если я войду в поворот на 100 км в час, и он будет плоским, меня занесет, как и машину. Это неприятно для меня и для других людей. Когда тебя кидает в сторону на боковой упор, можно сломать ребра. Рабочие проверяют угол наклона с помощью инструмента, созданного компанией специально. Конечно же, он называется тележкой проверки наклона виража. С помощью этой тележки мы можем пройти всю трассу и получить ряд данных. Эти данные мы внесем в Excel, и он покажет, достаточно ли трасса плавная или нет. Наши горки должны быть очень плавными, если нет, то будет бум-бум. Проверка наклона позади. Следующая задача ⁇ крепление седел, элементов, которые будут крепить трассу к наклонам опор. Затем последний важнейший контроль качества. Плохой сварный шов может иметь микроскопические трещины, невидимые невооруженным глазом. Но у рабочих есть хитроумный способ обнаружения проблем. Когда мы ищем трещины, то сначала наносим тонкий слой серебристо-золотистой контрастной жидкости. А этот, черный, магнитная жидкость, в нем содержатся очень маленькие магнитные частицы. Если есть трещины, они проявятся, и мы сможем увидеть их невооруженным глазом. Очень хорошо, здесь трещин нет Нет проблем Каждая секция трассы имеет длину около 10 метров И это не случайно 10 метров длина грузового контейнера Потому что каждая секция будет доставлена в парк, будучи подготовленной заранее для быстрой сборки. Когда последний отрезок трассы, наконец, готов и проверен, работа переносится в Шанхай. Здесь, в парке аттракционов Джин-Джианг, другие рабочие принимаются за сборку этой гигантской головоломки. Американские горки принимают тысячи разных форм. Но все начинаются с одного и того же. С высоты. Потому что высота... Создает скорость. Это обычная физика. Если бросить что-нибудь с высоты, то с чем больше высоты бросаешь, тем больше будет скорость падения. Если я сброшу тележку 60 метров, она вернется на 55 метров выше, в зависимости от трения колес и сопротивления воздуха, которые снижают скорость. С этой энергией я перехожу к следующей горке и так далее. И смогу пройти все элементы трассы, пока не растрачу всю энергию. Done. Сохранение энергии – вот причина, по которой вы никогда не увидите мертвой петли в конце трассы, потому что энергии для нее не хватит. Нужен будет определенный запас высоты. Именно поэтому высокие элементы всегда находятся в начале после подъема. И чем ближе к концу трассы, тем больше будет элементов вроде винта или бочки, которые имеют низкие горизонтальные изгибы. Это определяет структуру аттракциона. Так что для конструктора это движение под горку. Очень легко определиться с устройством посадочной станции и подъемника. Также легко сделать первый спуск, первые элементы, но затем нужно сделать аттракцион веселым до конца, и это самое сложное. Не каждое препятствие в этом проекте требует гаек, болтов и стали. Для нас, менеджеров проекта, сложно было общаться с заказчиком. Нам пришлось прибегать к помощи наших китайских коллег, которые много переводили. И это определенно было одной из сложностей, с которыми нам пришлось столкнуться на проекте. Проблема языкового барьера стояла очень остро. Но мы преодолели эту преграду. Вышки возведены. Теперь рабочие могут перейти к основной части аттракциона – колоннам опор и трассе. Все детали пронумерованы, промаркированы. В принципе, это просто большой пазл. Смотришь в чертеж, эта деталь сюда, эта сюда. Собираешь все на земле, а затем большой экран поднимает и устанавливает на основание. Конструкция выглядит прочно. Но как они могут знать, выдержит ли она, когда аттракцион заработает во всю мощь? Кто-то должен гарантировать, что горки выдержат нагрузки в соответствии с задумкой Стефана. Этот кто-то — Тони Шеневиль. Каждая опора, каждый участок трассы, мы должны убедиться, что они достаточно прочные. Во-первых... Ему надо убедиться, что конструкция способна выдержать вес состава. При полной загрузке он весит более 30 тонн. Но с учетом ускорения вес взлетает до 60 тонн. Нужно также учесть и погоду, ветер, жару и холод. Вот почему американские горки разные. Другой задачей Тони является расчет жизненно важных элементов, которые поддерживают весь аттракцион. Опор. Разумеется, они производятся не на месте установки горок, так что существуют ограничения на размер секций опор. Их же нужно будет перевозить в грузовике, на корабле или как-то еще. После долгих недель тяжелого труда гигантский перевернутый бумеранг возвышается над парком. Но впереди еще много недель тщательной и точной работы. Установка всего, что приводит тележки в движение. Сами вагонетки приводятся в движение не электричеством, а только силой тяжести. И этот компонент служит для ее обуздания. Подхватывающая тележка. Она не просто только что с корабля из Нидерландов. Она была создана и разработана компанией Викома Райтс. Гениальность этого элемента заключается в способности приводить аттракцион в движение, не мешая ему. Вот как это работает. На платформе. Захват цепляется за выступ в передней части состава и поднимает все его 12 тонн на вершину вышки номер один, а затем отпускает. Инерция и сила тяжести проносят состав по аттракциону до вышки номер два. Здесь вторая подхватывающая тележка подцепляет состав на полпути не замедляя его ход, и тащит его вверх, чтобы повторить все в обратном направлении. При возвращении на первую вышку первая подхватывающая тележка ловит состав и опускает его на посадочную станцию. Настолько же просто, как и эффективно. Но эффективность создает сложности. Из-за конструкции гигантского перевернутого бумеранга состав проходит сквозь вышку, чтобы достичь вершины. В результате в структуре вышки образуется отверстие. So gigant... Если я сделаю вышке отверстие, мне придется убрать все несущие элементы и усилить ее по краям. Также понадобится много стали, чтобы снова сделать ее устойчивым. Так что эта проблема, необходимость проходить сквозь вышку, создала дополнительные сложности для постройки аттракционов. Подхватывающая тележка — единственный элемент, требующий энергии, потому что остальное делает сила тяжести. Подача энергии на моторы и лебедок осуществляется из этого электросчета, который по сути является сердцем всего аттракциона. Для дополнительной защиты в щите имеется дублирующая система. Потому что кошмаром парка аттракционов является отключение питания, когда пассажиры останутся висеть в воздухе. Это аварийный генератор. Если произойдет отключение энергии, мы сможем использовать аварийный генератор для приведения в действие аварийной лебедки, чтобы снять людей с аттракционов. Не пугайтесь, это самый безопасный вид транспорта в мире. В начале поездки вы висите в воздухе на высоте почти 60 метров. Но не стоит бояться. Это рельс, на котором стоят колеса состава. Колеса находятся с обеих сторон рельса, чтобы не дать составу свалиться, когда он движется вверх тормашками. Он всегда держится на трассе с обеих сторон. В самом начале истории американских горок у них было совсем немного несущих колес, и имелись стальные балки, шедшие вдоль трассы, чтобы не дать тележкам свалиться. Но если тележки подскакивают или двигаются из стороны в сторону, это сильно изнашивает трассу. Но что будет, если эти колеса все-таки отвалятся? Если снять эти колеса, то все равно остаются оси и эти стальные пластины, которые удержат тележку на рельсах Подхватывающая тележка, поднимающая состав на вышку, имеет собственную систему безопасности, называемую противооткатом это пик подъема, в самая высокая точка. В этой направляющей конструкции проходит цепь. Она подхватывается подъемником и поднимает состав на вершину вышки. Это и дает обычный щелкающий звук при подъеме. Новые системы мы сделали бесшумными, так что этого звука больше не слышно. Если цепь оборвется, система подхватит состав и не даст ему сорваться. Вы также будете в полной безопасности в самом, казалось бы, опасном положении. Вверх ногами. В маловероятном случае, если тележка остановится в перевернутом положении, колеса удержат ее на трассе. А плечевая система фиксации удержит вас в тележке. Но даже у этой конструкции есть дублирующая система. Вы в безопасности, насколько это вообще возможно. Кроме встроенных систем безопасности, на стороне конструкторов также сами законы физики. Даже на вершине мертвой петли вы двигаетесь так быстро, что центробежная сила вжимает вас в сиденье. Давление, возникающее от ускорения, называется перегрузкой. Она постоянно вжимает вас в сиденье. Вы ощущаете перегрузку каждый раз, когда катитесь по трассе или падаете с высоты. Это как в лифте. Вы внезапно теряете вес, или ваше сердце тяжелеет. Сам размер парка определяет высокие перегрузки потому что узость площадки потребовала резких виражей. Чем компактнее я делаю аттракцион, тем более крутым будут повороты и все остальное, тем больше будут нагрузки на человеческое тело. И нужно соблюсти баланс между тем, что приемлемо, и тем, что нет. Гигантский перевернутый бумеранг поднимает планку перегрузок. Если бы трасса состояла из одних петель, можно было бы поставить на колени ведро воды, оно бы не расплескалось до конца поездки, потому что силы физики удерживают воду в ведре. Американские горки основаны на перегрузках. Нужны быстрые участки и медленные участки. Если их сочетание правильно сбалансировано, у вас хороший аттракцион. Все дело в том, чтобы сделать перегрузки и нагрузки приятными для пассажиров. Для инженеров это простая математика По высоте трассы, углам виражей скорости состава Они могут рассчитать перегрузки, ощущаемые пассажирами Главная проблема в ограничениях Всегда приходится работать в пределах допустимых для человека перегрузок Этот предел 5G это вес вашего тела, умноженный на 5. О, боже! Боже мой! Максимально допустимый 5G в течение нескольких десятых долей секунды. Ограничение в 5G вызвано ограничением поступления крови от сердца к мозгу. Если превысить предел в 3G, кровь перестает поступать к мозгу. И если это продлится больше двух секунд, можно... Потерять сознание. Потерять сознание. Перегрузки также ограничивают состав тех, кто может кататься на аттракционе. При перегрузках свыше 5G у детей могут возникать повреждения мышц из-за того, что их тело все еще растет. На аттракцион допускаются только лица не ниже этой черты. По большей части это определяется перегрузками, а не тем, что вы вываливаетесь из сидения. Вот формула для американских горок. Каждая доза адреналина требует капли точного расчета. Действующий аттракцион сделать легко, сложно сделать его безопасным для людей. Прежде чем мы начнем обкатывать его с людьми, нужно оценить, насколько хорошо мы позаботились обо всех вопросах безопасности. Никто не сядет в состав, пока это не будет сделано. Сильвио Ван Доурен тестирует жизненно важную систему. Программу, которая следит за безопасностью гигантского перевернутого бумеранга. Для Сильвио это личный вопрос. Это он написал эту программу. Мы задаемся вопросом, что же может пойти не так. Платформа может подняться, дверцы, открыться, тормоза, сработать, когда не должны. Эта контрольная панель следит за всеми датчиками системы безопасности всего аттракциона. Чтобы удвоить безопасность, у каждого датчика есть дублер. Если где-то возникнет неполадка, загорится сигнал, и аттракцион отключится. Когда состав покидает посадочную станцию, платформа должна опуститься. Датчик должен показать, что это произошло. И она должна зафиксироваться, чтобы никто об нее не ударился. Сильвио надо удостовериться, что состав не отправится в путь, пока все пассажиры не будут зафиксированы в сиденье. Здесь видно, какое сиденье открыто, потому что зеленый огонек не загорелся. Проверим состав. Это вторая тележка. Третье место. В данном случае датчик сзади сиденья подает сигнал на контрольную панель. Если опустить защитную дугу, Оба датчика включаться. Мы можем проверить панель оператора, и там будет показано, что все сидения закрыты нормально. Кроме фиксации пассажиров, должны быть закрыты ворота, особенно после того, как состав покинет платформу. Если произойдет сбой, и одна створка входных дверей не закроется, состав остановится на вершине подъема, человек из бригады обслуживания подойдет и перезапустит систему, прежде чем состав сможет спуститься. Из-за того, что по этим рельсам будут кататься живые люди, каждый этап работ тщательно проверяется. Шанхайский климат создает все условия для коррозии. Лето здесь жаркое и влажное. Треть всего времени идет дождь. А металлы и влага сочетаются плохо. Строители американских горок не подстраиваются под каждый климат, где приходится работать. Вместо этого компании стараются опередить мать природу. С самого начала мы готовимся к худшему из возможных сценариев, чтобы убедиться, что все для этого сделано. Например, нержавеющая сталь, чтобы противостоять коррозии и усталости материала. Когда мы пришли в этот бизнес, парки аттракционов работали лишь три месяца в году, а теперь они работают круглогодично. Так что пришлось проработать вопросы износа. Строители американских горок берут все, чему мать природа может подвергнуть их детище, и подвергают им его сами, как, например, эту дверцу. Мы загрязняем ее песком и прочими материалами, с которыми приходится иметь дело в реальности, и оцениваем, сколько клиенту потребуется времени до, например, замены направляющей пластины. Аттракцион как кинотеатр. Если сломается проектор, сеанса не будет. Поэтому парк не может позволить себе постоянные простои из-за неисправностей. Так что если двери должны открываться 100 тысяч раз от обслуживания до обслуживания, здесь их испытывают 100 тысяч раз. До торжественного открытия осталось всего несколько недель, и впереди еще несколько проверок безопасности. Среди последних проверок... Измерение ускорения на трассе, чтобы убедиться, что оно не превышает безопасных пределов. Состав разовьет максимальную скорость в 100 км в час. Для этого испытания слишком опасно использовать живых людей. Пластиковый доброволец наполняется 80 литрами воды, что равно весу среднего пассажира. Если манекены переживут это испытание, аттракцион ожидает последняя проверка. С живыми добровольцами. Для аттракциона, где главное – это живописный вид, конструкторам пришлось искать ответ на, казалось бы, простой вопрос – как установить сиденье. На некоторых горках пассажиры сидят по четверо в ряд, и тех, кто оказался в середине, очень жаль – это все равно, что быть ребенком, которому не хватило места у окна. Они не видят ничего по бокам, потому что окружены другими сиденьями, они лишены вида на парк. Для гигантского перевернутого бумеранга конструкторы нашли простое, но разумное решение. Сдвинуть внешние сиденья, чтобы они не закрывали обзор. В общей сложности, на этом бумеранге будет 8 вагонеток. Всего 32 пассажира за один раз. Увеличение числа вагонеток сделает состав слишком тяжелым, и он не сможет пройти метровую петлю. Настало время занять сиденье. После долгих месяцев работы, совместных усилий двух мегазаводов и тяжелого труда монтажных бригад... Новейшие американские супергорки Шанхая готовы принять людей, которые сыграют подопытных кроликов. А кто испытывает их лучше тех, кто их сам и построил? Это момент истины. Всегда немного волнуешься перед первой поездкой. Конечно, все было просчитано десятки раз, мы провели множество проверок, но в первый раз все нервничали. Хорошо, готовы? Как только Сильвео нажимает кнопку, обратного пути больше нет. От того, где вы сидите, зависит ваше веселье или страх. Рассматривайте это как механическую версию равных возможностей. Если вам нравятся сильные перегрузки, то стоит сесть в начале или в конце. По возвращении на первую вышку подхватывающая тележка подхватывает состав на лету. Возвращение на исходную в целости и сохранности. Вердикт? Если взглянуть вниз, то ощущение, что падаешь. Потом наступает момент сброса с первой вышки. Перегрузка в 4G сдавливает грудь. Это очень волнующий момент. Затем пролетаешь через посадочную платформу на скорости свыше 100 км в час. И это так круто! Это очень круто! Затем ты проходишь петли трассы, и это просто сплошное удовольствие. Когда поднимаешься на вторую вышку, кажется, что взлетаешь в небо. Затем съезжаешь вниз и ощущаешь свободное падение. Это просто невероятно здорово. Такие ощущения забудутся не скоро. Когда гигантский перевернутый бумеранг Шанхая откроется, это будет безумный аттракцион. Головокружительная машина, построенная уверенными руками с помощью точного глазомера и мастерства многих людей. Я всегда стараюсь создать нечто веселое, но не выходящее за рамки, потому что люди должны кататься на горках снова и снова. Глупо создавать аттракцион, на котором люди проедутся один раз, а потом скажут, с меня достаточно, это для меня чересчур. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Диамит Виноградов.